Ну, а как по-другому? По-другому не получается. Как еще? Я спрашивала, говорю, ты одна. Давайте я вам помогу, подойдите. Подножки смотри, подножки вот сюда смотри. Аккуратно. Уморачивайся. Тише, тише, тише. Всё, убрали, убрали. А подставки для ног нет? А вот Что-то Потеряли? Маски, Вы ее до конца-то посадите спиной. Я надо Она нормально хорошо. Yeah. <laughs> наконец <INTER> наконец-то покаталась <rapping> <Aqui -ка>! <informações> вот так бы сразу Дядя! Дядя! Дядя! Дядя! Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мы внутри снимать запрещено у нас, поэтому если. Вы хотите хотите поснимать, можете поснимать, может, снаружи снимать. Внутри запрещено снимать. Отвлечь, э -э. А вы кто? Я молчан Виталий Анатольевич, я заведующий терапии. А удостоверение есть какое-нибудь? Удостоверение Покажите есть у нас. Покажите не пожалуйста. Нету, значит, да? Да, с собой нету. Ага. Так, а вы на основании какого закона запрещаете а снимать? У нас есть внутреннее распоряжение администрации а поликлиники, а я... там ага. съемка запрещена. А я у вас работаю? А? Я у вас работаю. Она для всех касается, для ваших, в том числе и для вас. В миниусе Я вам не разрешаю снимать меня, пожалуйста. Уберите камеру. Вы... Я, я вам не разрешаю меня снимать. Я Вы... не даю согласия на съемку меня. Я вас услышал. Уберите, пожалуйста, камеру. По Спокойнее, пожалуйста. Камеру уберите, я вам не разрешаю снимать -спокойнее, меня. Спокойнее, пожалуйста. Уберите камеру. Я не разрешаю снимать меня на камеру. Я журналист в СМИ Камчатский регион. Уберите, пожалуйста, камеру. Я не даю вам согласия на, на мою съемку. Я вас услышал. Все, уберите, пожалуйста, камеру. Не хочу.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 я не разрешаю вам снимать на территории поликлиники. Это запрещено. Если вы будете это нарушать, буду вынуждены вызвать полицию. Вызывайте. Хорошо. Вызывайте. Хорошо. Заложенный донос будет написан заявление. Да без проблем. Хорошо. Пожалуйста, уберите камеру. Вы, Я не разрешаю. Мне, вы гарантируете, говорить? что инвалид будет обслужен? Конечно, гарантирую. Соответственно, законодательством. Полностью будет обслужен, никаких проблем не будет инвалидом. Всякие права его не будут нарушены? Договорились. Договорились. Я выхожу за территорию, выключая камеру. Без проблем. Благодарствую. Все хорошо. Пожалуйста, держите камеру, не снимайте меня. А я за территорией нахожусь. Вы не справа не снимаете. Я не берем согласие, но все не... Вы при исполнении должностных обязанностей? Да, я при исполнении должностных обязанностей. Вы должностное лицо, да? Да, я должностное лицо. То есть, а вы не считаете, что вы занимаетесь самоуправством? А вы не считаете, что это превышение должностных я не полномочий? На свою а? Нет, я вас услышал. Зачем вы повторяете одно и то же? Я не даю согласия на Я вас услышал. Мы же договорились. Как вас зовут, Николай Анатольевич? Я не обязан отвечать на ваши вопросы Как-то не обязан. Не обязан на ваши вы как должностное лицо обязаны предоставлять информацию СМИ. Я не обязан давать вам допуск на свою видеосъемку. Я не, не даю вам допуск на свою видеосъемку. Вот а Там вы просто... каким нормативным правовым актом регламентируете свидетельство? Я не все согласие на видеосъемку. Да, я Но... вас услышал. Как вас зовут? Напомните, я пожалуйста. Я собираюсь вставляться вам на камеру я не даю свое согласие на мою видеосъемку. Я вас услышал.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 Вы не имеете права меня снимать, без моего согласия. Имею, уберите я же камеру. вам пояснил. Закон уберите, о СМИ. Пожалуйста, уберите, пожалуйста, камеру. Закон о средствах массовой согласия. информации. Я, я вас услышал. Я вам не даю этого согласия. Я вас услышал. Уберите камеру. Я не даю вам согласия на свою... Я вас услышал. Вы не слышите меня? Вы меня продолжаете снимать на видео. Да я не вас снимаю. Вы меня снимаете камеру Нет, на я произвожу видеофиксацию происходящих событий. Пожалуйста, убейте камеру. А? Так вы, вы можете уйти, снимаете? зайти в отделение. Я же вам сказал, что я не зайду. Зачем вы стоите сами себя под видеокамеру подставляете? Вы что, боитесь, что я зайду, что ли? Вы...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 Я не собираюсь отвечать на вопросы журналистов. Я вас услышу. Вы меня услышали, что я журналист и имею право я снимать. Я вы журналист, но я вам не даю согласия на съемки артистов. Уберите камеру с меня, пожалуйста. Камеру с меня, пожалуйста, уберите. Так, зайдите в, в здание и собирать. все. Что вы тут стоите? -то? Вы на рабочем месте вообще? Я не обязан отвечать на зачем, вопросы. Зачем, зачем время не тратите? Камеру? У вас, я не, я не обязан на у вас вот, вот это, камеры. у вас вот это время, что? Я вы... не обязан отвечать на ваши вопросы. За да что я не обязан отвечать на ваши вопросы на камеру. Ну, я не же. даю вам Но ну, отвечаете же. Я вам не даю согласия на твою видеосъемку. Я уже слышал это. Уберите камеру. О -о -о. Пройдите, можете там дальше снимать. Я... Куда мне идти, я сам вы, определюсь. Пожалуйста, вы не имеете права меня снимать. Не надо снимать. меня отправлять туда, куда я не хочу. Вы идти Вы не имеете права меня снимать. А. Без моего согласия. Да я вам не даю согласия к... на видеосъемки. Уберите Зачем вы в свое время тратите на это? Я, не, же, даю вам ваше время, ваше я рабочее не даю вам согласие на видеосъемку. Это что такое? Ваше рабочее я время. Я не дал вам согласия на видеосъемку, уберите камеру. Хорошо, попробую помолчать. Уберите камеру, я вам не даю согласия не дала, на съемку. Уберите камеру. Здесь вы не имеете права снимать. Камеру уберите, пожалуйста. Я так понимаю, вы специально намеренно провоцируете? Нет, я стою, произвожу видеофиксацию. Согласно закону СМИ.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 Почему сразу нельзя было выделить коляску двух человек в помощь и доставить это, инвалидов в хирург? Выслушать хотя бы по-человеческой проблемы. Даже принимать не хотите. Имя, отчество напомните? Я не обязан на но... да, вашу видеокамеру, я не обязан на вашу видеокамеру. Я согласен на видеосъемку, интервью не даю. А я у вас не беру интервью. Вам не стыдно занимать такую должность? Я вам не даю согласия на интервью и на видеоотъемку. Я вас услышу. Зачем вы повторяете это и то же? Вы не слышите? Как-то не слышу. Я вам несколько раз повторил, что я вас слышу. Я вам буду Вы сейчас попадаете в кадр? Нет. Я вам не доверяю, вы снимаете принципиально и записываете аудио. Так. Ну и что? Аудио тоже запрещено? Аудио тоже запрещено? Я вам не даю согласия на, на что? Мной. я вас не беру интервью? Вы пытаетесь задавать вопросы, я вам не давал. В смысле пытаюсь? Я не пытаюсь, я задаю вопросы. Это вы пытаетесь избежать ответы на вопросы? Я и все равно сказал, отвечаете? Я вам сказал, что я не собираюсь отвечать на ваши вопросы и не, не даю согласия. Да, видео. не собираетесь, я это слышал, но все равно отвечаете Благодарствую за общение. Я, камеру, подожду. Пожалуйста. Я, я, подожду я подожду. Я подожду у машины и уберите жду камеру. результатов. Уберите камеру, пожалуйста, я не давал Если пожалуйста. договоренность сохраняется наша с вами, я жду машины. Пожалуйста, уберите камеру. Всего хорошего. Что решили? Скоро посмотрел, дал опять назначение Мази.